здравствуйте рад вас приветствовать на канале помощь с компьютером в этом видео уроке я вам покажу как можно создать обычный батник имеющий одну строчку которая позволяет у любого файлика убирать атрибут скрытый что такое скрытый файл по сути это файл который вы не можете увидеть в проводнике без как бы специальных расширений которые выставляются или в windows или в разных утилитах из за чего это может произойти по сути может а, есть вирусы, которые а, делают файлы скрытыми, ну, чтобы вы не увидели, и вы считали, что файл удалены. Или, например, вы случайно скрыли файл, он, ну, от посторонних глаз, чтобы в него заходить только через прописание, или с помощью красотили. А забыли название. Или вообще забыли, где он находится. Как раз вы этим батником сможете спокойно в одну кнопочку.. По сути, в один клик найти открыть этот файл, ну, сдел... убирать его от него атрибут. Давайте покажу это. Я буду показывать это на обычном ну, обычной папочке. Это можно делать как на флешке, как и на другом жестком диске. То есть в любое место вы закидываете, где вам нужно сделать все файлы видимыми, запускайте батник, и он у Ну, вот смотрите, вот у меня есть есть папочки. Давайте я вам ну, перенесу побольше информации. Так. Разные. Ну, чтобы были разные расширения у каждого файла. А его на батниками есть. Старинки. Вот все. Ну, разворачиваем. Давайте сделаем их все скрытыми. Вот все скрытые. По сути, все, мы не видим. Мы можем, как через тот командер. Мне наверное, можно здесь, да. Вот через него. Дальше просто в расширениях. Здесь десятки удобно. сделать вам вот скрытый файл, он не показывается. 7.0.spi. А вроде там надо будет лезть в настройки Windows и выставлять галочку, чтобы оставить параметры. То есть вот сюда надо будет лезть. Вот, пока скрытый файл, не пока скрытый файл. Здесь вам заставлять. если, например, вы не знаете, вам будет загугливать. Также вы можете просто прописать название он сертификат вот мы открыли одну из папочек скрытый но если вы например забыли не за один находится уже тяжело для этого как раз есть очень легкий способ я вам это покажу по сути если вы ну, просто будете его иметь где-нибудь, перекидывайте, перекидываете нажимаете запускаете все как файлы у вас появились давайте покажу Даже, ну пердем и сдаем обычный текстовый файл Название а без разницы и здесь мы прописываем одну строчку. Атрип. И выставляем выключи. HS slash D slash S. После этого мы нажимаем файл, файл сохранить как. 10 файл оставляем все файлы, чтобы изменить расширение. И вот здесь мы меняем на бат. И здесь давайте меняем на один. Я просто удобно. Также, если вы просто могли, каждый раз ctrl S, ну, сохранить. И здесь также выставить расширение BAT. Он попросил, да. Вот. Как а, выставить расширение, у меня есть кстати, урок специальный. Там двумя способами как раз показано, подробно расписано. Так что, можете посмотреть и его сделать тоже так же, чтобы показывалось. После этого, ну, давайте мы удалим один. Не нужно. Мы просто запускаем его. Не нужны никакие админские права, ни из чего. Может обычно запустить обычный пользователь. Так, что-то неправильно написали. Ой. От... А 3b. Сохранили еще раз. Все, у нас все сработало. То есть все файлики появились. Теперь давайте, например, мы вот сюда хотим закинуть. А, смотрите, еще. Если вам нужно, например. Так, давайте как? Вот так сделаем. Мы вот сертификат делаем скрытый. И вложим папки. Переходим. Серд. И здесь тоже. Переносим батничек. Ну, нам надо сделать папку саму Ту скрытую а вот здесь файлы нам нужны а, чтобы выражались. ну чтобы не искать мы также запускаем все файлы у нас появились а вот здесь папочки самой нету то есть мы в скрытые папки сделали а, скрытые файлы можно открывать спокойно и все вот так все легко и просто можно с помощью обычного батника в одну строчку убрать у любого файла а, атрибут скрытый это можно делать как на флешке, как я говорил, так и в любом корне, в любом проводнике. Если, конечно, у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях. Я с тобой за них отвечу. Постараюсь вам объяснить, если что-то непонятно. А так, вот этот а, атриб, ну, эта строчка будет в описании под видео. То есть вы сможете спокойно скопировать и создать свой батник. Ну... А на этом подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу «Помощь с компьютером». Просматривайте видео и почаще заходите на мой канал, будет, будет очень приятно. Всем спасибо, до скорой встречи.